Первый крутой мужик или нет? Кончик, канистра Короче, какие бы я рандомные расшифровки не давал, настоящие дяди знают, что данная аббревиатура расшифровывается как пулемет Калашникова модернизированный. Информейшн и предположение, что его добавят в недалеком будущем, ходили еще хрен знает когда. И о чудо спустившийся к нам с обновлением, он здесь. Прикиньте. Я надеюсь, что каждый из вас его уже успел открыть. Собственно говоря, я этого и ждал, чтобы ты... Да. Именно ты его открыл и сразу же полез в ютубчик чекать на него сборку. А если ты его давно открыл, пострелял и пока не знаешь, как к нему относиться, то вместе со мной его немного сравним с РПД и Холгером. Выберем, конечно же, лучший пулемет, поэтому... здорово мужские мужчины! Значит, пулеметы. Это, как бы вам сказать, довольно неоднозначный класс именно в колде. Все из-за того, что эра пистолет-пулеметов не так давно давала под хвост и штурмовкам, и пулеметам, и, наверное, даже всем. Главная особенность сетевой игры в том, что каких-то мега дальних дистанций здесь не найти. В основном файты происходят до 30 метров я, наверное, с тридцаткой погорячился, все гораздо ближе начинается. Пулеметы сами по себе хороши на средних расстояниях. Бегать с ними как Рэмбо можно, и это даже приветствуется. Но вот целесообразно ли это все, когда они подразумевают под собой позиционный геймплей с удержанием и отбиванием отдельно взятой локации? Хотя знаете что? Это же игра! Какие нахрен правила? Давайте просто посмотрим на что он способен. Стандартный боезапас, вмещает в себя 100 патронов. В принципе, классическое решение для данного класса. У ПКМ не такой крутой темп стрельбы. Он один из самых хреновых. Хуже, разве что у UL736. Это, конечно, ни о чем пока не говорит. Возможно, урона там выше крыши и жару этот пулемет страшную делает. А вот где точно жара, так это в новом, охренительно неповторимом телеграм-канале по колде. Фишка в том, что ребята только открылись, а уже организовывают турниры с суперпризом. Победитель заберет аккаунт с фул рулеткой репер Ашура. Или рэпер, как правильно сказать-то. У потрясающих мужиков еще и дизайн можно заказать. Мне вот они по доброте душевные, какой постер забабахали. Не правда ли липота? Скоро будут призы еще круче. Парни пока что лишь разминаются. Обязательно проверь свои силы. Может быть ты будущая звезда киберспорта. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь. И чтобы это узнать, ссылочку для тебя я оставлю в описании. Так значит, пришла пора взглянуть на урон ПКМ. Для сравнения добавим РПД и Холгер. Брать я буду фиксированные отрезки, такие как 15, 25 и 35 метров. Это более-менее нормальные варианты, так как в основном у пуликов урон изменяется где-то на 25 метрах. Это конечно все индивидуально, сейчас действуем в рамках сравнения конкретных метров. Значение ПКМ я сделаю белым, РПД желтым, а Холгер красным. Мы видим, что у РПД и и холгера по всему корпусу кроме головы урон одинаковый а вот у пкм помимо того что урон больше так еще и в грудь дамаг на порядок выше Прикольный результат у него, но не стоит забывать про темп стрельбы. Берем следующий сухой метраж 25 метров. У ПКМ урон остается неизменным, а вот РПД и Холгер проседают. Причем Холгер сильнее всех. Немножко посмотрите на эти значения. Ведь мы берем следующий отрезок равный 35 метрам. ПКМ на таком отрезке на единицу по всем фронтам теряет дамаг. Остальные пулеметы без изменений. Предварительно все эти цифры говорят нам о том, что Холгер хорош на средних дистанциях, РПД на средних, а вот ПКМ средние и дальние дистанции держит. Предлагаю взглянуть на их темп стрельбы, заодно и на их отдачу обратим внимание. Холгер уверенно вырывается вперед, за ним идет РПД и чуть позади ПКМ, я надеюсь все успели заметить поведение ствола при спреи. ПКМ например бросает по вертикалке, причем горизонтальной отдачи практически нет и когда остается в магазине где-то 30 патронов, зажим вообще в точку стреляет. У Холгера самая жесткая горизонтальная отдача из всех представленных пулеметов, вертикальная отдача вроде как еще потянет, а вот РПД меня приятно удивил, в начале стрельбы немножко задирает ствол по вертикалке, а дальше стрельба идет прям в точечку. Если поговорить про перезарядку, то быстрее всего сделает релоуд Холгер, за ним РПД и только потом ПКМ. Давайте немножечко подытожим с этими пулеметами и перейдем к сборке на ПКМ. Холгер один из самых эффективных пулеметов на ближней и средней дистанции. Хорошая скорость перезарядки, хороший темп стрельбы, да и к тому же все мы помним что это гибридный пулемет который смело можно было бы в класс штурмовок записать из-за его доступных модулей рпд отличный пулемет с приятным контролем он не такой резвый как холгер с ним лучше держаться на средних расстояниях его можно смело в королевскую битву брать из него лазерган такой неплохой можно сделать он практически такими является пкм же тяжелый Медленный пулемет с неплохой Отдачей, но добротным уроном Рабочая дистанция это Средние и дальние метражи Контроль адекватный, горизонтальной Отдачи практически нет. В сетевой игре Можно обойтись без модулей На ренжу для сохранения урона Пока я не показал сборку Прямо сейчас брата брат В комментариях напиши с каким пулеметом Любишь играть в сетевой игре Как по мне холгер до сих пор остается Достойным вариантом для таких задач Хотя мне больше всего Аит нравится. К слову, господа, попробовал я поиграть с ПКМ в королевской битве. Правда, это было до моих сравнений, и поэтому сборка у меня сейчас стоит не очень хорошая. Что хочется сказать: сбривает вроде как неплохо, и даже комплектация у меня в башке крутится для лучшего результата. Если вы хотите увидеть сборку для батл рояля, то ныряйте на мой лайвовый канал. Там я заряжаю материалы только по королевским битвам. Оставляйте под свежим фильмом комментгоп, и я постараюсь постараюсь для вас взять топчик против сквадов с данным новым чудо-ганом. И в конце сборку скину. Да и вообще, можете мне туда челлендж покидать. Самые интересные возьмусь выполнять. Живой журнал Огнянский лайф тебя уже заждался. Скорее туда приземляйся. Значит, что у меня по сборке для сетевой игры? Как мы помним, сохранять урон нам особо не нужно. Он и так здесь бодрый. Поэтому я взял легкий ствол, чтобы хоть чуть-чуть бустануть скорость. Туда же лазер взял и снес приклад. Ибо самая главная проблема ПКМ это его медлительность. Данными модулями мы чутка убили кучной стрельбы в прицеливании. А она для нас важна, так как мы будем играть на средней и дальней дистанции. Обязательно берем прорезиненное покрытие рукоятки, чтобы восстановить данный параметр. И конечно же коллиматор по вкусу. Чтобы было приятнее вести огонь на таких вот отрезках. Как ни крути, ближних файтов не избежать. И с ПКМ довольно напряжно выходить из них победителем, если против вас будет более-менее нормальный игрок с ППшкой. Поэтому стоит играть размеренно и позиционно. Хотя... Я повторюсь, играйте как по кайфу и делайте собственные выводы. Мне будет приятно, если тебе понравится моя комплектация. И вдвойне мне приятнее будет, если ты поделишься своим мнением в комментариях насчет данного пулика. Где с ним лучше играть, в сетевой или королевской битве? Не забывай ободряющий кулакич зашибать и подписываться на этот или лайвовый киноканал, если ты этого еще не сделал. Ну а я угнал-погнал. С тобой был Огнянский.